Всем привет! Зашли сегодня в наш бор после зимовки длительной. Смотрим, как природа восстановилась после зимы. Вот это рекультивированный разрез, начало было выполнено. И в этом году эти все внизу озера будут уже э, обитателями заселены какими-то. Вот такая панорама нашего бора снег уже присел и держит вполне нормально себе вот круговая панорама нашего будущего кластера рекре... рекреационного с озером внизу спасибо всем